Никогда в жизни не жалейте людей. Почему? Потому что ваша жалость на самом деле, она ничего людям не дает. Она ослабляет их. Жалость это такая формальность, которую люди в принципе недостойны и не имеет смысла ее распространять. Понимаете, когда вы кого-то жалеете, я, кстати, столкнулся с этим на днях. Что вы таким образом делаете? Вы делаете человеку хорошо? Нет. Я абсолютно полностью уверен, что нет. Потому что вы не помогаете ему финансово, вы не даете ему какого-то урока. Вы просто смотрите на него со стороны и жалеете. Какой смысл в вашей жалости? Поэтому никогда в жизни не используйте такое понятие, как «Ой, блин, мне так жалко этого человека». Знаете что? Да пошли нахер. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.